Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет очень интересный проект, интересная криптоэгра Проект наш называется To the Moon В общем, это у нас получается игра, довольно таки познавательная и помогает саморазвитию в плане трейдинга Также в данном проекте есть карты, которые можно будет заказать и с помощью данных карт вы можете расплатиться в любой точке мира. То есть никаких проблем не будет. Никто не может отследить и узнать, сколько у вас денег, откуда они пришли, полная анонимность. Так как вы видите, это у нас первая игровая криптообразовательная платформа. Очень интересный интерфейс. И очень интересная система, по которой она работает. В общем, переходим мы сюда. Здесь у нас сама игра. Суть она заключается в чем? Что допустим у нас идут открытые гонки. Сейчас вам допустим покажу как это будет выглядеть. А, нажимаем участвовать. В криптовалюте у нас она трон. А, мы выбираем свой криптопортфель. Выбираем свои токены. А почему она образовательна? Потому что она у нас скажем так подвязана с бинансом. И мы должны анализировать э, курсы монет, пойдет ли та или иная монета вверх, либо пойдет она вниз. И мы примерно плюс-минус набиваем себе там баг, либо две монеты, либо там пять пар себе можно монет поставить. Есть короткие гонки, длинные гонки и в принципе забиваемся в баг и смотрим как у нас будет сейчас это все работать. Я допустим сейчас не анализируя ничего, взял просто-напросто Сделал криптопортфель из трех криптовалют. EOS, Binance Coin и TRX. Вводим парольчик. Ну и все, в принципе. Будем просто ожидать, когда у нас начнется гонка. И у нас красиво самолетики будут лететь вверх. И, соответственно, мы будем за этим, за всем наблюдать. Как видите, сейчас... Два игрока из пяти. Можно точно так же друг против друга один на один сыграть. Есть текущие гонки. Можно наблюдать. Открытые турниры. Кстати, данный проект запартнерился с Эксмо. И они проводят совместный турнир с призовым фондом там, на 5000 долларов. Поэтому буквально там потратив какие-то там несколько рублей, вы можете зайти. И если правильно все угадаете и поставите, сможете выиграть хорошие на этом бабки. Что у нас еще интересного? Заходим мы в профиль. У нас тут баланс легко. Все, через токены трон пополняются. Самое интересное то, что можно будет заказать себе карту. Опять же говорю. Карты там вплоть до того, что она там чуть ли не золото будет сделана все это можно будет сделать интересная реферальная система здесь можно купить премиум премиум аккаунт стоит он 900 баксов конечно денежка не маленькая но тем не менее с помощью данного премиум аккаунта вы будете получать огромные плюсы и будете зарабатывать хорошие на этом бабки Несколько уровневая система идет. То есть вы понимаете, как работает реферальная программа. Пригласили человека, да, он пригласил по вашей ссылке еще кого-то. А они там играют, зарабатывают, обучаются. И вы, конечно, с их комиссии имеете себе процент. Да, это накопительная система. Там, с промежутком времени, месяц-два, она даст вам хорошие плоды и сможете на этом заработать. Это только я говорю, про реферальную систему, не говоря еще о том, что можно самому просто анализировать. Это можно назвать по-другому, это можно назвать трейдингом, скажем так, обучающим низкого уровня, на котором вы проанализировали валютные пары. И все у нас это красиво выглядит в игре, а не так, как на обыкновенной бирже у нас будет прыгать график вверх-вниз и тому подобное. Не по графику анализируем, а все более-менее красочно у нас здесь сделано. Также в скором будущем появится магазин, здесь будут потом на корабли дополнительные там бонусы, там пушки и тому подобное. Думаю, интересно будет посмотреть, как они это все реализуют, но тем не менее в гонках поучаствовать можно будет открытые гонки создаем пары там текущие гонки которые сейчас идут в принципе я думаю система интересная это у нас выглядит реально достойно проект скажем так был в разработке еще задумывался еще 16 года крупные биржи за них скажем так подписываются партнерятся, а это многого стоит. В общем, ребята, что вы вообще думаете по поводу данного вида заработка, данной э, криптоигры, даже не знаю, как называть, то есть, либо заработок, либо криптоигра, но платформа, на которой можно с умом, если правильно все делать, можно заработать хорошие деньги. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Ну а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.